Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, я Саша, и сегодня мы вместе с вами начнем строить необычайно красивый, маленький, но при этом уютный городок на приватном сервере Neurion. Ну что, ребята, поехали? <реглушный> Городом. Рассказываю. Изначально это должна была быть обычная база с фермой растений и животных. Но в какой-то момент я понимаю, что хочу построить что-то больше, чем какая-то примитивная база, которая есть практически у всего сервера. Я подумал и решил, что построить небольшой город будет очень даже неплохой идеей. С названием я не мучился, так как я основатель и единственный участник группировки ведьмочек, да и я люблю разные штуки, связанные с колдовством. Я решил, что город можно назвать Салемом. Это не тот салим, в котором велась охота на ведьм. В этом месте вам наоборот будут рады, если вы знаете рецепты зелий или несколько заклинаний. Первым делом я начал выравнивать территорию для постройки оранжереи. До того, как я начал расчищать территорию для постройки, ко мне начали приходить те скелии самые разные, которым что-то было нужно. Изначально я не знал, чего они хотели, и поэтому подумал, что меня либо сейчас пранканут, либо подорвут, либо вообще сожгут. Плюсом я еще спросил их, зачем они пришли, собственно. Мне ничего не выдали. Оказывается, эти британские колонизаторы пришли за глиной в мою пещеру. Если бы они сказали, зачем они пришли, я бы сразу разрешил, и мне не пришлось бы их из лука отстреливать. В смысле? А что за бливы такие? Застраивай спокойствие, Мы пришли с мира. Подубил его! Так, это вам будет уроком, потому yeah. что вы проникли в мою кальянную. После того, как я выровнял территорию, я отправился за еловыми бревнами ростками. Я заранее спросил у скеле где можно достать ель. Он мне скинул карту и сказал идти на север. Однако я пошел вообще не в ту сторону и мне пришлось возвращаться на спам. На спавне я встретил мэра Мусичку и Така, которые подогнали мне почти стак еловых ростков, за что вам ребята огромное спасибо. Оранжерея оказалась не такой сложной, как я мог думать. В принципе, от ее строительства я получил лишь одно удовольствие. Я хочу отметить, что на этот раз я взялся за подготовку намного серьезнее, чем это было с дому. Взял огромное количество железных инструментов, добыл нужное количество блоков, чтобы постоянно не бегать туда-сюда и сосредоточиться именно на постройке, а не на добыче материалов. Оранжерея хоть и достаточно большая, но ее конструкция не показалась мне какой-то сложной и запутанной. Единственное, где я ошибся, так это со стеклянной стеной, которую мне потом пришлось передвигать. А вот с декором мне пришлось повозиться, но это того стоило. А теперь я вам расскажу интереснейшую историю про анимешников. Ребят, сразу хочу сказать, что я буду говорить сейчас не про анимешников, которые смотрят аниме, потому что я сам посмотрел много чего интересного, а про группировку на сервере с названием анимешники, так что прошу без хейта в комментариях. Не знаю, что это за террористическая организация. И да, именно террористическая организация, а не группировка. Но теперь появляться на территории моей базы им запрещено ради моей же безопасности. Не прошло и пяти минут с того момента как я зашел на сервер, на меня сразу же налетели и убили. И прикол в том, что я просто зашел посмотреть, что нового на сервере. Мне выплатили моральную компенсацию, но это не гарант того, что завтра они не придут и не взорвут мою базу к чертовой матери. Дальше я начал расчищать холм от деревьев и убирать сам холм, но не полностью. Но вот незадача, задача. построили железную дорогу прямо над этим холмом, а постройки у меня достаточно высокие. Поэтому я написала о в дискорде с просьбой сдвинуть или поднять железную дорогу над этим участком. Он сказал, что передвинет и попросил поставить опознавательные столбы. Я захожу на следующий день, а там все так же стоит эта железная дорога. Я передвинул эту транссибирскую магистраль, поставил больше энергорельс и приступил к постройке основания. Я не стал выравнивать территорию под ноль, а решил пройтись каменными и потрескавшимися каменными кирпичами. Сверху у меня была окантовка полублоками глубинного сланца. Также я обнаружил место рождения аметистов, где я смог накопать кальцит, ну и аметисты соответственно. Сейчас мы с вами переходим к строительству мэрии. И знаете, тут у меня возникли трудности. Я не мог выбрать какое здание мне лучше построить. В стиле барокко или же в готическом стиле. Но я отмел оба варианта, так как мне показалось, что это не будет вписываться в магический городок. Поэтому я принял решение построить башню мага в качестве мэрии. Но проблемы на этом не заканчиваются. На определенной высоте блоки просто не видны. Я очень долго выбирал варианты башни, думал, из чего же лучше ее построить. Я размышлял над этим дня 3-4, но в итоге я совсем определился и начал строительство. Строил я эту башню около 3 часов, она не была какой-то супер-мега-замысловатой. Кстати, мне очень понравилось работать с новыми блоками. Я всегда относился к обновлениям Майнкрафта скептически, но пещерное обновление пришлось мне реально по душе. Когда я построил эту башню, простите меня, но я, блять, реально охуел, насколько это выглядело красиво. Так как построек много, я решил все не пихать в одно видео, дабы не нагружать вас и показать вам все в следующем видео. Ну а сейчас давайте я вам покажу, что же я все-таки отстроил. А на этом моменте видео подходит к концу, если вам понравилось, то обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк на это видео. С вами был я, Саша Ари, всем удачи и всем пока!